Добрый день, вечер или же утро. Я рад вас приветствовать на этом замечательном канале Андрюлик. Хола, с вами Андрюлик. Наступило лето, а это значит, что видеоролики на моем канале будут выходить намного чаще. Они хотя бы будут выходить Хо -хо -хо. это лето обещает быть жарким я готовлю много интересного поэтому чтобы ничего не пропустить обязательно подписывайся на мой канал и долби в этот чертов колокол чтобы не пропустить новые релизы а мы начинаем вам очень зашел прошлый ролик про моргенштерна как и мне собственно поэтому я решил не останавливаться и забросил эту рубрику чтобы придумать свою собственную, которую я придумал полностью сам. Рад представить вам мою новую рубрику. Если бы рэперы... Ну и все. Суть данной рубрики в том, чтобы закончить фразу в комментариях. И самую лучшую идею я сниму в следующем ролике. Поэтому дерзай. Теперь все зависит от тебя. Я очень люблю издеваться и смеяться над рэперами. В хорошем смысле. Ага, конечно. Поэтому в этом выпуске я подумал, что было бы, если бы рэперы новой школы стали бы поварами. Я накидал биты, написал текста и снял 4 клипа. Поэтому в конце обязательно проголосую вот здесь, вот какой из клипов тебе больше всего понравился. Но перед тем, как ты их увидишь, пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. Если мы набираем 77 лайков, то тогда следующий ролик выходит мгновенно. Первым в бой идет Моргер... Моргер... Монгер Монгенчмон Раз Раз Раз, раз. Да, я режу огурцы, снова делаю салат. Сейчас добавлю колбасы, клиент будет очень рад. Они не верили в меня, я буду самым лучшим. Никто тут не съел, Ты на этой курицей. Знаешь, ты не виноват, не делал тут не Просто потому что я, теперь верил так то, что делал. Потому и, и дороги нет назад В дахе никто не бегает Я поверил в чудеса Сразу после того лета И я напишу альбом Сразу просто стану шефом Да, я возьму и нарежу колбаски Жизнь повара как будто бы в сказке Стой не могу, вот ваши отмазки Эта культура срывалась вас маски. Эй, молодой повар на кухне, эй! Вот ваш адмаз, я не буду раскрывать вас мать Эй, молодой повар на кухне, эй Что портуту так жарко, эй Режем рук, палендук, что-то крут, овыш а Она осталась на ночи, ее не парит И меня осталось жажать, чтобы её жарить до ночи на но их не хватает. Я скутил за она не убегает. Ведь эту послушная малышка. Сегодня эта ночью будет жарко слишком. Я ведь мой открою Мы в этом соусе любви. малышка. Сегодня эта ночь будет жарко слишком. Ленежка, в этом любви. Ну вот и все, ролик подходит к концу. Если же он тебе понравился, тогда поставь лайк, подпишись на канал и долби в этот колокол, потому что релиза будет очень много. Ну и также, если он тебе понравился, тогда скинь всем своим друзьям этот видеоролик, чтобы они тоже посмотрели и похохотали как следует. Надеюсь, у тебя есть друзья. Пока!